Бонжур les amis! Здравствуйте, друзья! Творожная намазка, а может, даже и творожный сыр, потому что по вкусу мало чем отличается от тех, которые я покупаю во Франции. Получается очень вкусно и свежо, а нужно-то совсем немного ингредиентов и хорошее настроение. Для начала измельчить зелень. Я люблю в этой намазке зеленый лучок и укроп. Если у вас крупнозернистый творог, его лучше, как следует, помять вилкой. Добавляю давленый чеснок. Количество определяйте на свой вкус. По желанию немного цедры лимона. Закидываю измельченную зелень, заливаю немного кефира. Туда же столовую ложку майонеза. Немного лимонного сока. Все тщательно перемешиваю. солю, перчу по вкусу и заправляю небольшим количеством оливкового масла хорошего качества. Так моя намазка пахнет Провансом, Солнцем и морем. Еще раз тщательно соединяю. А теперь, если у вас есть ломтик черного хлеба, намажьте его не жалея этого сыра. У меня хлеб собственного приготовления. А теперь есть и сыр, сделанный своими руками. Не знаю, как вы, а по мне это лучшая и самая полезная еда. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянто!